Привет всем! Сегодня попробую поснимать на своей работе. Я поменял работу. Теперь вожу продукты в магазины. Вот получил кучку маг. Это 4 магазина будет. Если выйдет, попробую снять, как разгружаюсь. Ну и обо всем по порядку. Есть такой компьютер. И тут показывают, иногда показывает куда ехать. Чаще всего не показывают, так что едем или по этим. Здесь нарисовано, куда ехать, как ехать, записаны эти улицы какие, короче, называется Risk Assessment, такие как карты и, и по этим картам доезжаем. Так как иногда по Google Map получается что э, ведет прямо по маленьким улочкам, а надо объехать квартал вокруг и, и намного намного дальше вот так делаем эти проверку машины. Так, включаем свет противотуманки, туманки аварийку дальний свет и пойдем проверять поднимем подушки Сразу видно. Свет есть. Все. Так, смотрим номер Тейвера и едем искать. свой к перчатки задом по камере вот эти соединения воздуха немножко другие чем в России работал четыре года потом два с половиной года работал вот там где кто видел мои обзоры раньше прицепы таскал и так получилось что пришлось вернуться так крышка есть на баке целые, целые, так, О, номер оставил, ищащет, это уже не моя проблема, так. свет работает, свет работает и проверим этот Тейлиф называется лифтер надо проверить еще они не знают какой магазин первый пойдет сказали открывать пломбу и потом так что у нас тут есть волхам аби первый магазин волхам аби Волком Аби Шесть восемь, семь Все проверим до верха. Вот так вот поднимается сюда на лифт. Я выкладываю, а уже когда опускаю уже забирают с магазина, кто работает. Все. Идем дальше по кругу. Свет работает. Тут еще парктроники есть. Все, еще поедем помоем, потянем время немножко сегодня. Суббота. Сколько нам сегодня платить? Где-то 19.60 60 где-то фунтами. В субботу в воскресенье платить. Так лампочки горят. Убираем, убираем. И... Вот убираем, тонко отпускаем. И... Может... Вот ящик. Я вчера ставил свои очки и... Я ставил э, салфетки которыми протираю в салон. Так что сегодня немножко здесь бардак после прошлого водителя. Это часто как Здесь не очень присматривают за машинами. Ну и теперь, как коронавирус, выдают в офисе маски, выдают в офисе эти э, рукавицы. Сам берешь, не выдаешь, сам берешь, сколько надо. 9 2 фута и голова высота 42 фута это 13 и 4 фута вместе Всё, заканчиваем бумажню 12. -е. Сервис Техосмотр Двадцатый год сентябрь Так, и далее по Списку Сигнал есть, есть, есть. ставим высоту. Так как есть разные мосты низкие, и если вот э, ниже этой отметки, которую сам себе поставил, уже ехать нельзя как бы. Если твой трейлер выше, чем эта отметка э, на, на мосту, например. Вот чтоб знаешь, доехал до моста, не знаешь, раз быстро глянул, все ясно, мост низкий, все, я не поеду сюда. С левой стороны видите 8-метровые триллера, они идут в центр города, где маленькие улочки, где нет места припарковаться. Вот такие. Есть и на доставка на обычных грузовиках. здесь по правой стороне вот эти я вчера на такой ерунде я ехал будкой Поехали немытыми Рецепт грязный Ну и что поделаешь Проверяем. Так, да, задняя работает. И едем до... 22 860 22 860 килограмм все и погнали я примерно помню, где этот магазин На ходу почитаю Карту Все, автоматика I don't know. но карта показывает, где я и не показывает, например, когда сообщение, когда надо поворачивать, просто по карте намечает точку и все. И вот тут видите знак 50 и Средняя скорость. Сейчас пока до камеры не доехали. Когда доедем до камер, камера возьмет мой номер и посчитает. Среднюю скорость. Вот эта желтая камера. Вот три камеры, как вы видите. Идем на М25. Это примерно как московский мкад И вот берем кривее. Как видите, машин немного, но в рабочие дни уже не чувствуется как-то этот наш локдаун называется карантина уже не чувствуется вчера вот ехал в городе машин моря людей много пока магазины только продуктовые ничто не работает но но людей очень много Теперь суббота, вроде как бы потише. знак камера это мерит скорость и вот здесь вот черточки на дороге видели, да? и если превышаете скорость камера делает две фотографии через какой-то промежуток и, и по этим черточкам мерится сколько в этот, например секунды или две секунды с какое расстояние проехали через этот определенный промежуток и значит высчитывается ваша скорость на данном участке. Так, посмотрим на зеркало, никого нету. приехали если видно вам по левой стороне наверху синяя точка вот это мы это синяя точка кто-то нас хочет обгонять I значит. Опа, еще один. Короче, отдыхаем. Free Ges Motors Radius and Revicing Beepers Turbi. Одним словом, все надо выключить. Иду выключаю холодильник. Я Так, I'm not sure 6 6 7 все разгрузились и поедем в следующий магазин все на роликах эти кейджи называется кейджи это как решетки, эти клетки, клетки, эти клетки. Так, включаем холодильник, посмотрим, сколько упало эти мороженые. А минус восемь, хуйня. что погнали на следующий сил. это пломба номер пломбы 6 в не 9 6 6 7 9 6 6 7 не, 7 все подтвердить и все следующий barking сайт 9 девять шесть шесть семь все еще ну погнали. Думаю, что мне тут так жарко А тут Температура на 25 градусов Поставлена 20, сделаем Все нормально так, Второй съезд С кольца В сторону m 11 М11 Уезжаем Кушную Лондону М25 дней машин больше сегодня совсем мало наверное уже кое-какие фирмы о опять дети опять дети ну да им сигнал а, счастье какое очень можно то есть, стоять уже на, на этих желтых короче, там много-много всяких разных по этим по... вот здесь желтые, видите, это вафля наверное знаете, что там на перекрестке стоять нельзя кое-где есть камеры фиксирует если остановились на перекрестке штраф 60 фунтов почты приходит на адрес э, владельца где где машина зарегистрирована кто ехал без разницы главное чтобы оплатить штраф так теперь нам надо а 123 вот это второй съезд будет видите heinold parking site такой небольшой как бы центрик хай-стрит по обе стороны кольца это кольцо называется Ганс Хил и вот видите сами вот все закрыто все под жалюзи вот только про товары Вот такой двухъярусный как бы лондон двухэтажный в основном такие частные дома двухэтажные а вот эти где уже дома как бы много квартирные называется flat а этот еще тогда работал студентом был, помню И назад ну вот как бы и приехали сейчас паркинг сенсор затормозил где-то метру до до препятствия сенсоры тормозятся вот. все приехали тут побольше тут 18 6 кейджов и 12 долей доли это вот там видите зеленые вдалеке свет включаем Называется долю колесики. Яйца. картошка, морковка помидоры, все, все, все яблоки все в этих коробках груши салат сделанный готовы уже капуста, морковка, виду Яйца, полтора фунта, десять штук, big and fresh. Яйца. Хорошие. Смотрите, такие картошка, лучок, яйца опять же. Лайм, эти вкусные, Джафа, Джуси. И последний паркинг сайта, последняя картошка. Как бы все. Я довез, опять будет все полно. Есть. Yes. Так, Энфилд Саубри. Следующий. Это будет... Все. Передача. И запустили и поехали вот так и работаем бывает надо подождать по несколько часов бывает что ну есть светофор то не работает что сейчас случится вот. что мне делать Тяжелый случай. Все. Едем дальше. Так, теперь кольцо. Раз, два. По-моему, третий выезд. Тут на днях мне прислали анкету. Мне уже надо пора менять права здесь все делается по почте и прислали анкету мне надо медкомиссию пройти а медкомиссию теперь никак не пройдешь так как этот вирус да третий съезд короче потом нашел в онлайне на странице, где вот насчет прав И все делается по по, по почте Нет никаких пунктов где там маш, документы на машину никаких проверок ничего почты отсылаешь бумаги если продал там корешок оторвал выслал новый новым новому владельцу прислали новые эти документы от машины так и права похоже вот закончились права они сами не закончились еще через полтора месяца закончится только но уже прислали анкету надо все заполнить может что-то поменялось может что медкомиссию пройти но так как медкомиссию сейчас за корона нельзя пройти тогда они так бы не продлили на пять лет права а теперь продлят только на, на год до следующего года значит в следующем году все равно уже э, пойду на медкомиссию и, и если уже я думаю не будет всяких этих корон вот камера опять видите да не будет этих корон э, тогда уже выдадут права на 5 лет или может даже на 4 так как каждые пять лет надо проходить этот э, медкомиссию Ну я не знаю но короче вот так вот все по почте ничего не надо куда-то ехать все онлайне что-то можно сделать что-то выслать по почте правда выслал паспорт и вот там уже э, как бы special delivery есть такой э, конверт специальный так уже в руки вручают и купил один конверт пустой с моим задним э, возвратным адресом чтобы когда уже все сделают дела выслали паспорт поэтому по э, special delivery ну, смотрите как они едут Хорошо. Ну я могу я сюда перестроиться на кольце сделать аварию такую специальную только так без проблем тут еще нормально эти полосы нарисованы а есть что полосы меняются там пунктиром с одной полосы или с двух на одну Заходят там меняются полосы, то тогда бывает, что они не понимают, как что надо делать, и очень очень легко поймать глупца. Вот мы едем по этой north circular А406. Это внутреннее кольцо Лондона. Но меньше чем К1, но такое, такой, знаем. Но, но вокруг Лондона идет а там уже на юге Лондона там уже нету такой широкой дороги там по улочкам улица там уже похуже там и пробки уже есть здесь как бы не так не так, не так тормозится трафик кое-где два ряда кое-где три ряда уже в конце там 406 уже получается как бы -то ряд только уже на западе там уже нет строки дороги там негде просто ее расширять Курс. Всегда не интересуюсь футболом. Редкость полета а Карина Е. Редкость большая уже. Даже бывает ближе к улице живут. Вообще ни машину не поставить. Спереди дома ничего. Еще как бы. Как бы было более-менее нормально. Вот такой вот. Вот такая жизнь. Там в центре стороны уже запада потому что дома другие как бы есть 15. Вот и приехали мы. Вот мы и приехали. Че, открыли ворота? переработку вот все это вывозить мы должны. Вот это Энфилд это как бы центр сам района. Видите, все магазины закрыты. до 5 метров высотой отмечаются знаками если мост 5 метров и выше найдем знаков высоты никаких нет включаем провод Теперь уже будем лифтом опускать и еле доставить все машину закроем хорошо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мороженое. Кот. Картошка ранч Все. Вообще-то, если будет больше, они забирают эти. Я изнутри. Но так как нечего больше делать мне на холоде. Так, открываем и... Yeah. Все, разгрузились, поедем. Разрядилась камера, так не знаю. Заснял въезд на колонку, не заснял. Ну, вот. Бензин стоит один фунт десять. А дизель стоит 1 фунт 15. Дизель здесь дороже, чем бензин. Есть и подешевле. Колонки примерно на 5-8 пи. На копейки эти центы. этого энфилда вот такой как айстрит старые вот, пожалуйста все пусто все закрыто банки закрыты пухти связи макдональды закрыты все все все все все кафешки все закрыты Танки работают там несколько часов в день, вот. вот примерно и заканчивается этот центр. И вот вам контраст, тот же Энфилд, только с другой стороны все, видите какие дома. стороне дома уже были это называется пош как будет по-русски даже Не знаю ну, богатые как-то так пош слово это уже как-то уже к деньгам уже богатство Второй работы сегодня я доработаю я начал в час дня теперь уже без 15 8 7 часов получается работаю ну короче через час вернусь я будет 8 часов работы так сегодня будет сделано 4 магазина метров не знаю, не засек и тут 150 больше не будет, может даже меньше меньше, конечно меньше 100, самый максимум 100, даже меньше и заработаю где-то примерно почти 180 примерно фунтов это суббота Ставка такая что 1969 в час вот 8 часов если будет вторая работа тогда будет немножко чуть чуть больше снять когда-нибудь, когда поеду в центру города, вот как раз катался по центру и взял камеры. И если понравилось, пишите. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до следующих встреч. Чао. Пока.